Пошли. Да. <смех> да, мои бабочки, мои хорошие. Куда проходи? Забери Ого. их талисманы. Отпрыгай. Я ей сюда нажму. Забери их талисманы. И где, где? этот, этот лусый глобус? Это Я знаю, где <смех> он. Так, следи назад. Вниз, унизи, вниз, вниз. вниз, вниз. Мистер Уэк да, почти вот проиграл. Верху. Слушай ты, ты что тут делаешь? Что вы тут делаете? Что ты тут делаешь? В смысле, ты? Вот, вот знакомься. Это Феликс. Вот. Так. Я тут занимаюсь вашим делом. Выпустила кому. Это... Ты мне меш... мешаешь. А тут Феликс, алло. Какой Феликс? Здесь я. Какой Феликс? У тебя вообще уже. Не забывай, он меня не видит. Я воссоединение. Еуш, а -а -а, э, конечно, не очень Ну, я не знаю, попробую, к листу сходить. Какую? Тут никого, кроме нас, меня и тебя нет. Да вот, Феликс, он мне сказал Где? то, что, типа, никто, никто его не видит, кроме меня. Ну как? Как может быть... Феликс ну, короче, смотри, я... Феликс? я... <къех> Где трансформация? Смотри, я пошла в музей. Мне, короче, этот, этот э, кто дусу дал, э, на меня харкнул, дал какую-то штуку, okay. я кликнула, да, он харкнул, и какая-то штука появилась. Квадатама. <связывая> Квадатаму. вот, да, называется. Вот, я кликнула по блоку, там, по статуе, и появился вот филипс. Не по статуе, а по надписи. Но и... По надписи и... не важно. Само-то не важно. Ага, вот. и появился он, но я, его не видит да, кроме того. но его, видимо, никто, тебя. кроме меня, не видит. И только, да, да, так это видишь. И Дусу видит меня. А, еще и Дусу его видит. И все вот. Да. Хм... Мне кажется, нам, на его надо как-то вернуть. Мне тоже кажется... Так, где он, он нам он может сейчас? помочь. Ладно, его надо вернуть. Он нам поможет в битве, которую я подготовил. На завтра. А <с вот <с ну, у меня такой план, как забрать талисман мистера Бага. Так, сначала или надо диналор, его. Кого его? Блин, а. если Б. бы я его видел, а, а, и ви его сопровождай. Пусть а, он все а, он... Пойдем. Пойдем. Двери закрываем Так, нам надо где-то проводить. Может, скажи, скажи ему, чтобы он дотрансформируется? Надо этот сеанс где-то проводить. Зачем? Надо адмиралом быть. Такой... А это безопасно и... выходить на улицу, реально адмиралом? Ты же безопасно, я вас в плен взял, типа, и все Сейчас, меня. подождите. Меня не... Значит, скажи ему то, что меня же не видно. Его, Его не есть. видно, алло. Ой. А где я? А выбирайся отсюда. Так, где этот бобус? Потерялся. Выбирайся отсюда. Ищу. Такс, я вверху есть что? Куда? Где ты? Сюда. Я потерялся. С чем ты 50 всяких лифтов тут сделал? Уж Уж не они... вот это не. Пошли. А это его? Это его. Пошли сюда, стреляй. Я потом бился, чтобы она найти сантиметров. мне тоже трансформироваться? Нет. Почему? Ну вот, видишь, я не пройду. Нуру! Ой, господи, какой Нуру? Сас, Полин! Сас, Полин, этот, кто там, на обуз. у тебя талисманы там? Нам нужна энергия воды. Да, у меня почти вся шкатулка. Нам нужно много энергии, воды. Вот здесь, пойдемте за мной. Будем где-то вот тут это все оборудовать. Хотя, Да, вот где ты. Пойдемте туда, за дом. Где раньше стоял какой-то... Вот, вот ручей нам, он подойдет. Даже здесь можно, вот тут. А, да, за да. дом, за дом, за дом, вот сюда. Здесь точно никто не будет за нами шпионить. Так, надо сейчас тут принести. Давай. <плодисмент> я предметы могу ломать, а нет, чуть могу. Текс. Видно эти? Нет, я не могу. Там всего сейчас Мираж. Ну и. Так, теперь нам надо вот здесь вот построить. Сейчас мы займемся, надо сходить, там много чего покупать. А, зачем покупать? Я сейчас влияю с талисманы и воссоздам это все и все. Так, запускай его сюда, пока мы записываем. А прям в доме На новый телефон. Так, все, надо закрыть, чтобы свет туда не попадал. Я последнюю штуку закрываю. Стой. Что Последнюю штуку закрываем. Все, готовься. Насчет три. Раз, два, два три. три. А, mm -hmm. Наконец-то mm -hmm. я займется своим идеальным телом. <laughs> ну привет. Приветствуем. Ты... Феликс. Феликс. Что... Стоп. Феликс. Сейчас там видишь? еще один. Выходи. Где? Вот Никого... еще один. Ты что? Да сам лифт? ты убьешь там? Никого тут нету. Лиф. Ладно. Либо у меня шиза, либо еще. Лифтрос. Либо... Лифт, лифт, вот. вот. Да что Так, лифт, так это надо снести, чтобы. У вас все-таки получилось меня вот заставить. Еще. Нет, блин, не получилось. Вот это обязательно сломай. иди сюда. Да я я все каким все образом меня сломаю? Ее мою вот это надо сломать. С помощью вот этого можно вернуть. О, вернуть, вернуть мертвого к живому ладно ты жива? как так не надо это сломать быстро наконец-то я вернул Феликса из давнейшего Феликса? давнейшего прошлого получается Еще ты 1914, тоже Феликс год. да стоп сколько тогда Феликса лет получается единственное ты жив это... угу. тогда сколько лет Феликсу? Тебе жизнь, сколько да? лет? Сейчас, если 22-е, 22, -е, 22 -е, отнять. 1900 тысяч Ну, немало. Не ну, 108 не лет. А, 108. Что я молодой очень. Ну, это потому, что ты умер, и тебя возродили в это время, поэтому тебе 98 лет. Но ты молодой, потому что умер молодой. Ну, получается, правильно? в вашем времени мне где-то 18, 19, 20. Да-да-да, где-то так. Нет, сейчас тебе 108 лет. Полин, Просто... Сасс! Вот. Полин, Сасс, Тебе надо как-то приукрасить. Лонг, Трансформация. Можешь мне, можешь мне создать кирку? Я те, а, я, я могу тебе, силы создать. Я ладно. тебе советую не использовать так много к вам, потому что будешь терять энергию. У него... Да, мне пять можно использовать. У это, кольца. У меня. А, у нее кольца. Да, да, у меня кольца. Да. Мне как минимум можно пять использовать. Так, пойдем быстрее к нам. Нам это куда? Сейчас я его... Куда им можно? Лонг. Слияние. Вот Р... Сюда. Ладно. Будет ну, российский, если я пройду за ними. Мне кажется, за, нами ну, так, знать, за мной. За мной. Сейчас ночь все спят. Ты за мной, идите за мной. Куда за тобой? Дракон, дракон вот. А-а-а! Кто ты это вон... там стреляет? Дракон вот ветра. Опа, я тебя же спалил. Вот он ты. А М теперь мы оба используем дракон ветра. Фи. Чртка, темный адмирал, как ты воскресил того, кого -то не Теперь я знаю, что находишься ты в этом городе. Значит, легче будет забрать твой талисман. Дракон ветра! Веном его используй. У него защита. У него нет ее. Да? Вот тебе не такое? защита. Нет, да? у него тоже защита. Так я а про это. Там у кого-нибудь герой в террозащита есть. Я так понял. Похож на талисман Петуха и похоже на талисман Клегера, а а который другого, тебе... другого. А теперь, а теперь Что, я узнаю, где ты ожидал? находишься. Не ожидал. Как вы, как вы воскресили того хама, дракон воздуха. Я тебе расскажу, иди сюда. Приветик, пупсик. Ему ничего а не сделаешь. Ты, ты воскресил мертвых. Смотри, это нечестно. Я тебе рассказываю. Какой хороший план. Я не видел его. Ко мне пришла. Она. Хризалис. Я не видел то, что он пришел. Но я воскресил его. Ему 108 лет, понимаешь? И, значит, из прошлого у него есть такие же талисманы, как у нас. А это нам на руку, что я приготовил на завтра. Вам это не ждать. Дракон ветра. Я приду за тобой дракон воздуха. Уже а что ну ладно. Дракон ветер и дракон. Хочу уже Ну я смогу прощаться. Ну я смогу прощаться. И... <смех> а, <смех> а, Мы разорали. Где? Резалих ты где? Где Почему вы захотели ну, с собой? Ну ты спишь со мной. Резали. Я тебя призывал. Ты снова ушла куда-то. Так. <смех> что нам теперь делать? Что нам делать? Ждать следующего дня надо нам закрыть их к вами за тем то что если кто-то зашел бы так они хотя бы не увидят их Хитрос, не ну он. поймут по этим надписям которые тут находятся тут так, нет надписей ты что читаешь зачем тут талисманы просто просто талисманы а ага. а как тебе да в магазине подходит, габриэля когда... продаются такие же ювелирные так изделия вот. Боже это мой. просто украшения. Их можно как-то скрыть, ты это понимаешь? Угу. Ему не надо тебя убивать. Так, ладно. Ты должен находиться здесь. Либо в одной комнате. Пойдем за мной. Может, мне как-то переодеть, переодеться? За мной. Ты будешь жить в одной из комнат, куда... Не должен никто приходить. Пойдем быстрее. Заходи сюда. Здесь живешь. Ясно? Сидь Я даже только ни разу не заходила в эту комнату. Да, сюда никто не заходит, потому что комната Натали. Но Натали приедет в комнату Маринет. Так, все. Нам надо идти. Пойдем. Нам не должны видеть в этом доме. А что эти люди делают с то Пускай не сценарии, <ским manchmal> Это срочно, срочно. Ты. Ты спишь. Ты спишь, а там ты спишь. А, -а, -а, -а, а всякие теплые адмиралы хризались, вязались, воскрешают Феликса. Ты, а ты тут спишь, значит? Как Феликса, можем вскричить. Он не умирал еще. Короче, я толком ничего не поем. Говорю свой день. Понимаете? Я убрасывался, пошел зарабатывать денежки. Пошел на работу денежки. Мне Габриэль предложил убираться там у него на крыше, убраться, mm -hmm. мне заплатить хорошие денежки. Я пошел, пошел, такое смотрю, а там, значит, такой. Стоит Феликс. Ой, не Феликс, а темный адмирал. Стоит Хризалис. Они что то разговаривают, я плохо слышал, что там воскресить кого-то. Я использовал талисман, приближился, все равно не расслышал, отправился в другое место. Там я был, слышал, они воскресили какого-то чувака. Его зовут Феликс. Ему 100 триллиард восемь лет. я не помню, сколько ему лет. 138 вроде. Понятно. 139. Какого он года? 1914. А, ну, значит, такой. ему так, 108 лет. Угу. И тебя ничего не смешает? Подожди. Они возвятили его из прошлого? Да, но если Феликс не может существовать, но Феликс просто он выдачет. Это уже абсурд какой-то. Да, Они знаешь, воскресили что... Феликс, у которого есть шкатулка камней чудес». А это что означает? Или как «Камни чудес» раньше у Феликса не было? Я не знаю. талисманы что... у него какие-то есть отдельные? У него, возможно, есть много талисманов. Или мало. Понятно. Я хотела проследовать за ними, что меня... Завтра а, что-то с... предпримем. Да, он сказал, то, что он что-то подготовил для нас за что-то серьезно. Что да, но я этого не боюсь. Некуда встречать то, что Феликса воскресили, и темно отбирал, знает что теперь я в городе. А я иду и этого появлялся. Ну, не видел, наверное. Очки носить надо хотя бы Все очень странно. И ты понимаешь? Рязалец переплавила камни желез в кольце. Меня не смущает, что твои камни ко теперь кольца Ну, переплавлю потом обратно как-нибудь. Они же где-то это узнали. Значит, и я да. узнал. Так, я пошел изучать скрытые силы ко мне чудес. Мне плевать на твои вот эти вот курсы поганые. Я лучше сам прочитаю книгу знаний сто раз. У меня она, у тебя нет ее. Книги знаний как раз-таки у меня. А, я ж тебе подарил. Ты или темный фильм? Книга знаний. А, твоя, но ну, она бесполезна, там нет такого. Там есть все. Нет, есть там все, есть, конечно. там только про магию. Вот. Но там я нет, не там про. Ну я буду изучать уже магию. Вот я буду изучать магию. Ну там про талисманы это ничего не сказано. Я изучу темное законы, как отправить всех их в глубокое измерение. Тогда не будет ко мне чудес, не будет ко мне чудес, не будет бражников. Это а я, гениально. Я сейчас сожгу Мы, избав... Мы избавимся от камней чудес а? и давайте. Куда я свою книгу? Да. Подожди. Нет, книгу. И меня за дуречка держишь. да да да иди по посмотреть. помойся да да да я да её. да стой, Всё, да да да да да да